Привет, студент! С тобой Оскар Галимов и ты смотришь Универ Универньюз. Свежачок студенческих новостей ты увидишь прямо сейчас. Поехали! Как готовят учителей в России и Германии? КФУ обсуждает новые программы. Роскомнадзор посетил КФУ. В добрый путь. Состоялось торжественное отбытие делегатов Республики Татарстан в Сочи. 12 и 13 октября в Казанском федеральном университете пройдут необычные соревнования. В рамках Всероссийской конференции «Оказание скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе. Достижения и перспективы». Такое событие проходит впервые в Казани. Место проведения выбрано как нельзя лучше. Центр симуляционного и имитационного обучения КФУ. что вы сегодня будете делать и завтра, это реально входит в ваши профессиональные стандарты, потому что вы будущие врачи. Завершив свою работу в Москве, вторая Всероссийская конференция Министерства образования и науки России продолжила свою деятельность в Казани. Площадкой для ее проведения стал Институт управления экономики и финансов КФУ. Чем запомнится открытие данного мероприятия, вам расскажет Аделя Шамилова.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 Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универ -ньюс. О правовых и этических возможностях регулирования деятельности СМИ шла речь на лекции для журналистов, прошедшей 12 октября в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. О том, как это было, ты узнаешь в следующем сюжете.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 В Елабужском институте КФУ прошел круглый стол новая модель подготовки учительских кадров. На мероприятии обсуждались методы подготовки учителей в Германии и России. Вуз посетил Тобиас Бауэр, представитель технического университета Дрездена. Он выступил с докладом «Профессиональные компетенции учителя в Германии. Лектор рассказал о планировании урока, а также особенностях подготовки студентов педагогического направления. В свою очередь преподаватели Елабужского института КФУ познакомили Тобиаса Бауэра со своими трудами и инновационными подходами в подготовке учителей. Ученые устроили дискуссию о сходствах и различиях систем образования двух стран. Лекция мне очень сильно понравилась, особенно сравнение методики в Германии и в России. И в целом... Мне был сам факт интересен, то, что профессор был из Германии, но при этом он хорошо овладел английским языком. И это было интересно его слушать, исходя из того, что он овладел двумя языками, и исходя из того, что он хорошо знал предмет, о котором он вел лекцию. Заключительным этапом визита иностранного гостя стало обсуждение технологических карт урока. Участники делились предложениями по разработке конспектов и обсуждали вопросы сотрудничества. Стороны заинтересованы в создании рабочих групп для проведения исследований в области образования. Это поможет России и Германии повысить качество подготовки новых кадров. Артем Тупичкин, Ильшат Ахмадиев, Денис Сипаев, Универньюз. Проводить на поезд участников 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов пришли все желающие. Грандиозное событие начнется в Сочи совсем скоро. Представлять Республику Татарстан будут 200 самых талантливых ребят и девушек. Наш корреспондент Анна Глазунова пообщалась с участниками. Подробности смотри в сюжете.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 какой-то фидбэк, информацию от других студентов, тоже ученых, молодых ученых, как они планируют развиваться в нашем современном мире. Жду, прежде всего, хороших эмоций, новых знакомств. Мне показалось это событие очень интересным. Есть возможность познакомиться с огромным количеством людей, завести новых друзей, отлично время провести, Сочи посмотреть, словом...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 Анна Роман Самарин, Универ -ньюз. А на этом все. Радуйтесь погожей осенней погоде и будьте здоровы. С вами была Оскар Галимов. Пока.